Блин, вообще не играть, скучно стало Ну всё уже переиграл Ну-ка Может что то Убилет Ого, вот это да! Ну-ка посмотрим Майнкрафт это Да, это... что то в Майнкрафт захотелось поиграть Давно него не играл. Ну-ка. очку ствен any В общем, как-то так я сделал. Ну что с вами был серый MLGamer. До скорости.